Здорово. Ну... Как ты? Не успели мы с тобой обсудить еще предыдущую информацию касаемо грядущего обновления на барвих РП, как я подготовил для тебя новую крайне интересную инфу. Во-первых, наконец таки пришло подтверждение того, что карта теперь полностью обновится. Да, нас с тобой ожидает теперь вот такая вот зеленая карта на Барвихе РП. И конкретно на данный момент вот так будет выглядеть наш с тобой новый остров. Как и обещали разработчики, нам сделают новый Баурин, а точнее его новый внешний вид и перенесут его именно на этот данный новый остров. Об этом нам с тобой напоминает иконка вот такого фиолетового человечка, у которого мы обычно берем квесты на БУ. Также здесь уже есть этот гоночный трек, который нам так давно обещали, новый район, элитный поселок Барвиха Голд Вилледж, своя развязка и даже несколько новых топовых бизнесов. Скорее всего я думаю здесь нас ожидает с тобой пару новых 24 на 7 и две новые АЗС, так что готовь деньги к обнове. Думаю сразу же после обновы, нас с тобой ожидает масштабный слет бизнеса, довольно непривычно выглядит этот новый зеленый сеттинг карты, очень напоминает ту самую новую карту, которую нам не так давно где-то неофициально сливали, и в этот раз разработчики нам показали лишь только кусочек, что же ждет нас в самом верху, конкретно с самой Барвихой к сожалению пока что неизвестно. Как говорят разработчики, все уже есть на тестовой сервере но сборка еще не окончательная и нам пока к сожалению не дают до нее доступа но произойдет это уже в ближайшее время еще одна вариация нового holiday паса. здесь почему-то этот dodge challenger без винила в котором нам показывали его изначально и уже немного по-другому выглядят первоначальные призы за первых 11 уровней что меня конкретно порадовало? у нас появятся по ходу теперь бустеры бустеры по сбору Ты, как ты успел заметить за прохождение первого уровня мы с тобой будем получать награду в виде X2 тыквы. За пятый уровень мы будем с тобой получать рулетку старт. За седьмой уровень мы с тобой как раз-таки получим винил в виде того самого кровавого даджа. За восьмой уровень, я так понял, это поменяли те самые монетки, которые мы изначально с тобой видели. Будем получать какую-то новую фишку в виде смены то ли скинов, то ли каких-то тематических веток Все это требует отдельного детального разбора. Пока что не... Не будем на этом заострять наше внимание. Ну и за 11 уровень нам с тобой показали, что мы будем получать рулетку USSR Cars. Довольно крутая новая рулетка, с которой можно реально очень здорово окупиться. Данный Battle Pass будет бесплатен абсолютно для всех, но всего за 149 рублей мы с тобой сможем прикупить себе ускоренное, так скажем, прохождение всего этого ивента. 20 пройденных уровней, дополнительные задания на каждый день, x2 пройденных уровней за день, ну и соответственно возможность пройти весь холидей пас всего-навсего за 10 дней за такую мизерную сумму, я думаю обязательно закину эти 149 рублей разработчика, как минимум за их старания. Что касается бустера, как я понимаю на тыквы, а на прошлом скриншоте мы видели судя по всему бустер шаров, все это дело говорит только об одном, нас с тобой ожидает Новый крутой обменник. И, скорее всего, не один. В GPS у нас появились целых три новых обменника. Обменник тык Обменник Мурина, я не знаю, что конкретно за обменник и конкретно чего там будет, возможно это просто дублируется один из новых, но самое главное у нас появится еще один новый крутой обменник, а именно обменник шаров, тех самых шаров, которые мы с тобой уже видели как в видосе и думали, что это аксессуар, ну а также на скриншоте батл пасса, я прихожу только к одному выводу, у нас теперь появится как минимум два обменника, а возможно даже и три, появится различная валюта, различные способы сбора данных, валюты в разных местах, что очень сильно должно будет помочь нам наконец-таки избавиться от демо а на данных сборах. Опять же это крайне важно. Ну и соответственно новые крутые обменники скорее всего которые добавят по окончанию данного хэллоуинского ивента, в которых мы увидим с тобой новые крутые топовые призы. Это безумно круто, это крайне удивляет, я не ожидал от разработчиков ничего подобного и за это отдельный огромный респект. Есть еще несколько скриншотов с данного Holiday пасса. 10 день заданий. Нам будет доступно 4 задания каждый день. Первое доступное задание на 10 день будет скрафтить бронзу. Второе задание – провести на сервере 3 часа. Третье – развести 15 заказов на развозчики пиццы. Четвертое – пополнить мобильный счет на 5000 рублей. Задания довольно простые в плане их исполнения. Да, они потребуют определенного времени, но на то и придуман батл пас. Ты проводишь время на сервере, составляешь онлайн проекту, играешь, получаешь удовольствие Удовольствие, а самое главное, получаешь за это призы абсолютно бесплатно. Ну и как мы с тобой видим в правой части, здесь будут доступны дополнительные задания. Задание 5, задание 6. Это скорее всего будет уже, если ты приобретешь данный батл пас за 149 рублей. Тоже довольно интересная система. Задание 5. Собрать или купить 30 семейных монет. Задание 6. Поучаствовать в БХ дуэлях. Довольно круто, довольно интересно. Опять же, не к чему пока что придраться. Ну и соответственно, основное описание холидей пасса. Holiday Pass – это квестовая линия с длительностью в 30 дней. Мы подготовили для вас очередную партию квестов, которые вам следует обязательно пройти. Ведь за них вы можете получить не только денежные средства, но и массу редких и уникальных вещей. За все пройденные квесты вы сможете получить эксклюзивный автомобиль, до 400 тысяч рублей, 275 коинов, уникальный аксессуар, уникальную одежду Вина Дизеля, рулетки, бустеры. И прочее другое. Поздравляем вас с Хэллоуином. Блин, это безумно круто. И самое главное, что у нас появляются реально новые крутые и интересные механики на барвихе П. Даже взять те же бустеры, выбор различных обменников и различные валюты для этих обменников. Теперь у многих людей, которые так обожают эти обменники, появится возможность выбирать, что конкретно собирать, где и что мы будем получать, на что мы будем обменивать данную валюту. Это очень круто. Также ты можешь получить сразу одежду Вин Дизель Блуд, монету Сторон, бустер X2 тык. И шаров. ЮССР, рулетку и другие бонусы при покупке ускоренного холидей пасса. Блин, за 149 рублей по-любому придется его приобретать. Тут крайне много интересного. Меня очень интересует вот этот момент. Монета сторон. Что за монета сторон? То есть, помимо обычных всегда у нас с тобой вот этих вот квестов ежедневных и всего прочего, у нас всегда с тобой были, как правило, еще какие-то линейные квесты. То есть, их было несколько штук, тематические квесты, когда мы ездили к какому-то чучело там, выполняли, брали у него задание, что-то для него есть покупали доставали делали скорее всего возможно будет что-то именно такое еще помимо battle паса и возможно вон там и будет применяться данная монета сторон неужели у нас появится такая фишка как в некоторых крупных ПК проектах как выбор прохождения какой-либо линейки вот это было бы реально здорово ну и как ты уже понял да приобрести ускоренный holiday пас можно будет за 449 коинов то есть это будет 149 рублей как раз таки при акции x3 довольно круто довольно не Дорого, довольно интересно. Ну а самое главное: у всех тех людей, у которых не будет возможности задонатить, они смогут пройти этот пас бесплатно, но придется потратить немного побольше времени. Ну и также у меня для тебя есть новые скины, которые уже наконец-таки добавили на тестовый сервер. Как и обещали, нам с тобой подвезли нового Булкина, братья с канала GVR Show, который снимает правда контент. Тот самый Вин Дизель из фильма Bloodshot. Харли Квин, который выглядит просто бомбически, блин. Я, наверное, обязательно себе приобрету данный скин. Кстати, разрабы сказали, что Харли Квин можно будет получить из Обменника. Вин Дизеля можно будет получить из Холидей Паса, И еще у нас с тобой есть вот такой вот новый скин Pennywise, который также можно будет получить из Обменника. Он идет как тематический скин, и с ним еще будут связаны другие направления. Возможно, он как раз таки будет привязан к каким-то квестам. Блин, огромное количество контента, огромное количество информации я пока что даже не успеваю все это переварить, я думаю нам с тобой придется разбирать все это дело еще в одном ролике. По острову информацию сказали нам дадут немного позже, на данный момент вся эта обнова касается именно грядущего Хэллоуина. Но Хэллоуин я тебе хочу сказать, что нас ожидает реально бомбический, очень много всего, реально довольно большое количество контента, И это далеко не все то, что нас с тобой ожидает в данном хэллоуинском ивенте. С нетерпением жду данного обновления, но ну, а что ты думаешь по этому поводу обязательно пиши мне в комментариях ну а на этом у меня пока что для тебя все пока